Здравствуйте! Здравствуйте! Мы с Аулеей Мурат Тенебаевой, семейная пара из Казахстана, телесные терапевты, трансформационные тренеры, практики-психологи. Я являюсь тренером тайского массажа. У меня вообще, вот, мы его адаптировали на телесную терапию, это тайский массаж, и много там интересного даем и многое говорим. То есть это не просто классика да, массажа. Поэтому, конечно, есть возможность им заняться онлайн. Онлайн сейчас у нас вот идет набор на тайский массаж. Почему мы этот набор хотим сделать? Потому что мы хотим соединить это в учебе именно... Да, здравствуйте, здравствуйте, кто сейчас присоединяется. В учебе именно будет, кто будет находиться в Киеве на живую. Возможно, мы сделаем какую-то трансляцию, которая будет происходить там. Но те у нас программа как заложена, то что... И те, кто у нас уже оплатил и ученики, они все, что происходит именно в тайском массаже, именно на этом уровне, какие-то нововведения и так далее, они получают. И те люди, кто в онлайн уже получил, если они живут в этом городе, они могут бесплатно также участвовать именно на живую. Поэтому у нас вот это постоянно так. И они могут приходить сколько им хочется, например, они пришли на один курс, да, вот когда и когда вот идет новый набор, мы всегда объявляем, те, кто хочет, пожалуйста, какой-то материал повторить или какие-то вопросы возникают, да, и вы можете всегда прийти и а, послушать еще раз что-то что, -то, что -то еще задать, да, потому что это интересно. Каждый раз у нас нету каких-то готовых каких-то шаблонов, каждый раз что-то, когда мы в потоке говорим, постоянно что-то приходит. Понимаете? То есть Вселенная дает какую-то информацию, которая именно нужна этим людям, этой группе. И поэтому, конечно, многие, кто знает об этом, они всегда стараются посетить, уделить этому времени и посетить. И вот кто будет в Киеве, на живой, мы еще в онлайн набор ведем, соответственно, и, естественно, вот эту трансляцию, которая будет в Киеве, кто-то по записи может послушать, кто-то может напрямую, постараемся там с интернетом, не знаю, как получится, но вот что получится, то получится, но во всяком случае, вот эту запись тоже люди будут получать, кто именно в онлайн будет проходить. Как у нас сейчас проходит в онлайн режиме? тайский массаж значит это такая коучинговая программа где мы полностью вам даем записи рассказываем показываем там каждая деталь это отдельное все объяснение есть помятка есть инструкции есть там все эти рисунки которые нужны да вот по отдельности ну, все, что нужно, чтобы освоить этот массаж. Есть разный уровень, конечно, степень, кто как обучается. Да? У всех своя скорость. Вот если у нас ученица, например, ей вообще вот дали записи, вот, да, и все разобралась прекрасно. Да? Ну, ваша помощь даже особо не понадобилась. Возникнут вопросы. А вопросы возникают туда, когда человек начинает его делать. Понимаете? И тогда мы говорим, вот, мы всегда говорим начинаете делать и потом мы еще ставим руки это экзамен да такой тоже онлайн проходит у нас вот и тогда мы встречаемся наживую живую с людьми ну имеется в виду онлайн да вот как мы сейчас с вами разговариваем мы так встречаемся у нас есть специальная комната где мы встречаемся где каждый вот э, друг друга видит каждый может задать вопрос прийти с человеком делать на нем и так далее для нас с Муратом, так как мы занимаемся энергиями, нам что вживую, что в онлайн — это одинаково. То есть мы вы сами убедились в том, что когда Мурат показал вам, как же он каждого из вас находит, да, именно почему такие результаты идут. Да? И поэтому, конечно, здесь вот такая система. А, а учеников, конечно, много уже, и... Самая молодая, ей 71 год, да? Наш Был уже 73. Был уже 73, да. У нас есть пакет самомассажа. Это отдельно, да, вы можете получить там. Есть у нас омолаживающий массаж, ресурс для лица, да, «Разбуди свой коллаген», который вообще у нас он стоит, если его полностью проходить нормально, да, он стоит вообще, обучение его стоит 10 тысяч долларов. Вот это как для, если профессионально, да, делать, вот. есть у нас его такой мини-курс, который может сам себе человек делать, да, он у нас стоит, по-моему, около 50 долларов, вот, мы его насколько можно удешевили, вот, там мы полностью рассказываем, какую косметику можно использовать, какую нельзя, что нужно делать с лицом и так далее, и так далее, да вот чтобы хорошо выглядеть, это самомассаж лица. Есть э, самомассаж рук у нас, есть самомассаж ног, есть самомассаж даже носа, спины, как можно делать, шею, как можно делать. Да? У нас очень много таких техник, э, именно таких авторских методик. Да, потому что когда да, человек э, говорится про массаж, то человек. Чтобы Ступает такой стопор, да, как можно самому себе сделать массаж, это человек должен другой тебе делать. Да, и вот э, у нас есть еще тренинг такой, становимся подобными ангелам, да, но он проходит живую, и мы его проводили в том году в Киеве, у нас его три потока было, последний раз мы проводили в Киеве, Вживую. И там люди получили, вот именно там есть то, что мы работали именно на практике по принятию себя. И вот это давали само массаж. И, конечно, там даже были бывалые массажисты, и им очень понравилось. Так просто, и так можно себя, себя вот так дать себе ресурс. И, ну, это были, конечно, восхищения. Поэтому, конечно, а полный самомассаж тайский, тайского полного массажа нету. Есть вот этот это самомассаж, но тайский вы сами себя, конечно, не растянете. Да? Но есть какие-то упражнения, которые вы можете делать, которые мы дополнительно, э, если вам нужно, вы спрашиваете, мы вам даем, на тайском, да? Да, да На тайском массаже, когда вы делаете другому человеку, да. растягиваете его, растягиваете сами. Да, поэтому, конечно, это плюс инструмент, и это плюс... Э, а то, что вы всегда будете, как говорится, такое модное слово есть в тренде, да, в спросе, да. А, вот а, мы вот часто путешествуем, конечно, это просто такой инструмент, который вы всегда себе на хлеб насущно заработаете, понимаете. То есть это можно делать на ходу, это можно использовать везде. Тайский массаж чем удобен? Не надо с собой таскать кушетку. Не надо ничего таскать, его даже можно на земле. То есть постелил какой-нибудь там матрасик, ну мат какой-нибудь, да, что-нибудь, коврик, ковролан, коврик там, все что угодно. И можно спокойно делать Понимаете? А элементами вообще делать ничего. Сидит на стульчике человек вот и делает ему ножку, ручку там и так далее. Вот, поэтому вот этот инструмент, он очень-очень такой актуальный именно сейчас в современном мире и вы можете его освоить запросто, в каком бы возрасте вы не были, потому что вот 71 год, она говорит, конечно, я не буду там делать кому-то услуги, да, такие, это для себя, вот эти там, а мы даем элементы самомассажа, как себя промассировать, да, именно в тайском массаже, Oh, даем, а там еще есть, то есть это вообще то, что мы даем, это уникальный курс, если бы другой давал, он, наверное, это по давал, да, мы даем туда бонусом детский массаж, тай, тайский именно как делать маленьким деткам, да, это тоже бонусом туда идет. Если вы хотите, чтобы ваши детки были здоровы, научитесь тайскому массажу. У нас даже есть ученики, которые говорят, а уже дети без тайского не ложатся, говорят, массаж. элементами. Массаж требуют, говорят. Массаж, давайте массаж. научила начала я с того, что научила всех своих подружек делать этот массаж. Они говорят, ну все, говорят, мужья каждый день требует массаж. Поэтому, конечно, вот это вот состояние, именно то, что даже это меняет отношение друг к другу. Это в семье появляется такая особая идилия. И здесь, конечно, мы, еще у нас одна акция есть. Когда к нам приходят, потому что мы хотим, чтобы многие люди умели делать этот массаж, например, если мама приходит, мы говорим, ну, например, может, если там дома есть дочка, интересуется, да, или кто-то, сын там, например, они могут рядом сидеть тоже слушать, пусть учатся, почему бы и нет, да, но, конечно, специально мы с тем человеком уже не занимаемся, потому что платит один человек, да, но сидеть, послушать и что чему-то учиться, да, ради бога, понимаете, потому что это, как говорится, во благо только, да, чтобы было. И, конечно, если есть тоже акция, если, например, ваши мужа заинтересованы, вы можете также этот массаж спокойно может другому человеку научить ну, в своей, своей семье, да. И почему бы и нет? Вы делаете мужу, муж делает вам. Да? это классно. Понимаете? Поэтому, или наоборот, у нас тоже а. есть мужчины, мужчинки, да, наоборот, вот там, хотели вот делать, да, тоже. А, например, у меня мужчина один проходил, он специально взял массаж, потому что у него грудной ребенок маленький, он женился только. И он говорит, я буду... Он осознанно пошел, хотя он вообще охранник, понимаете? У него тоже другая работа, вообще другая стезя. Он пришел именно делать массаж. И он говорит, я буду делать своему ребенку массаж. Потому что говорит жена не понимает, говорит, а я буду делать. И жене я буду делать, чтобы чтобы она была, да, не нервничала, ну, чтобы с ней было все хорошо, понимаете, то есть такой осознанный мужчина пришел, и а он сам еще, а, у него были такие астматические проявления. Что интересно, когда мы практиковались, уже массаж закончился, я, у него такое было дыхание с сиплой такой, и оно стало все меньше меньше меньше. На седьмой день оно уже еле слышно было. То есть вот такой результат он сам получил. Вообще был так удивлен, потому что мало того, что другим делается, он говорит, а если еще я, говорит, а он еще такой был немножко неуклюжий, а у него уже начала гибкость появляться, понимаете? А еще этот массаж дает стройность тела, именно гибкость. Поэтому, когда мне говорят секрет вашего то, что у вас еще фигура такая, вот многие даже мои некогда соклассники видят, говорят, ты вот как была, говорит, в 10 классе, так и осталась. Вот. А секрет этого именно тайский массаж. Понимаете? Поэтому он мне помогает. У меня вес как был, так и он остался. Поэтому такое возможно. Такое возможно именно это тайский массаж. Если вы будете его практиковать, то с вами тоже будет все в порядке. То есть даже здесь а, человек, пройдя массаж, сказал, да, это как не тот массаж, который делают здесь, хотя да, делают тайки. Да. Это не тот массаж. Мы здесь специально посмотрели, а, тоже какие виды массажа они делают, что делают. Вот. И, конечно, то, то, что мы даем, это другой массаж, да? Хотя он называется тайский. Вот. Поэтому вот такая программа, мы, мы предлагаем сегодня, если кому нужно, пожалуйста, вы можете пройти по ссылочкам, если что-то не ясно, вы можете выйти на 5 минут, мы вам еще раз объясним, как и что. По поводу оплаты, пожалуйста, пишите на почту, если что непонятно, тоже поможем оплатить вам. Это вот именно тайский массаж. Тайский массаж, а вот забыла сказать сейчас то что вот именно когда вот что получает ребенок когда плачет в это время у него возникает испуг вот так как мы работаем с энергиями когда человек получает испуг в него входит сущность понимаете и потом ваша вся жизнь на вы даже не понимаете что происходит и часто одной из первых Увляется даже элементарно, то, что вы повели, ребеночек получил испуг, и все и пошло-покатило, понимаете? А эта сущность его будет изнутри пожирать. То есть человечек будет свой ресурс терять. Понимаете, или у него появляется какое-то неадекватное поведение, или там плохо учится, или какой-то он просто становится гиперактивный. Вот у нас был результат, ребеночек, просто посетив исцеляющее сознание, да, это, это именно платную часть сидел, и потом мама написала, говорит, приходит слушать постоянно. Да, он рядом сидит, слушает, говорит, сначала говорит так, потом начал интересоваться, он говорит, стал спокойнее, говорит, он стал хорошо учиться, взялся, говорит, за математику, за английский. То есть он, говорит, успокоился, а раньше, говорит, его нельзя было посадить, он был очень гиперактивный, говорит. Нет, массаж лица, моложущий, отдельно идет, Валентина. Угу. И вот поэтому здесь вот есть ссылочки, посмотрите, там отдельно почитайте. А, потому что мы же говорим, обучение этому массажу, если на профессиональном уровне, стоит 10 тысяч долларов. Поэтому он идет отдельно, как мы смогли, его удешевили. 50 долларов – это чисто из любви к массажу, да? из любви к тому, чтобы наши женщины были красивы, молоды. Вот, делаем все, чтобы, как говорится, во благо вам, чтобы вы пользовались этими инструментами, потому что мы хотим, чтобы больше, как можно больше людей умели делать массаж. Это здорово когда вы умеете делать массаж. Поэтому, несмотря в какой вы профессии, если вы умеете это делать, то, как говорится, у вас повысится и самооценка, да? У вас повысится и значимость. И э, что-то вы всегда, это через вот, руки ваши э, появляется что? А что такое атлант? Объясни, пожалуйста, что атлант такое атлант? Атлант – это самый первый позвоночник. Uh -huh. который находится у нас в центре головы. Uh -huh. да. а, то есть э, из-за этого Атланта тоже происходит очень много проблем у человека. Uh -huh. Потому что сдвигается Атлант, и потом у человека постоянно головные боли, э, без боли идет оттуда. Потому что Атланта не на своем месте. Да. Такое, знаете, рабское поведение, да. неуверенность в себе. Uh -huh. Это вот все, что э, связано с повреждением Атланта. Потому что поставить Атлант на место, да, но ну, все знают, посмотрел, открыл Анатолию, поглядел, вот он в центре головы Атлант стоит, на нем сидит, да, чуть ниже центра головы. Конечно. Но туда ведь не залезешь на голову скрывать, да, и туда вести, чтобы там поправить. Mm -hmm. Это нужны э, специальные техники, которые люди, которые обладают специальными техниками. Поставить Атлант на место. Понимаете? То есть умение поставить на месте в центре головы, скажем так, эту первый э, позвонок. Угу. Атлант вообще, вот когда э, во время было вот именно а раньше. Да, вот в Древнем Риме угу. были специально обученные люди, когда рождались. Дети от э, рабы, от рабов, да, то для ну что, раб должен для, только работать, должен быть безвольным, мы сказали, копай его вот там, должен копать эту каналу, да, и работать. Что делать? Входили специальные люди и сворачивали Атлант. И человек становится безвольным. То есть рабское поведение раб. Понимаете? Но и потом отсюда идет, как я бы сказал, очень многие проблемы. Главные ну, более давление, потому э, что на своем месте, да. поэтому здесь еще один бонус, да, вот хорошо, что вы напомнили, там есть еще один бонус, мы учим, как вот таким мягким способом именно атлан ставить на низ, да. это именно в тайском массаже, воздействовать на него, да, воздействовать на него, вот столько бонусов, да, поэтому, конечно, это мы опять-таки делаем для того, чтобы у вас был такой прекрасный инструмент, который мы, это как говорится, с опытом к нам пришел, и много мы туда вложили своего, который вот именно поможет вам справляться с кажедневными вот такими стрессами, вы ему можете делать элементами себе. Да, вот Валентина правильно сказала. Если вы тайский массаж умеете делать, то есть мы учим кому-то делать, и там же рассказываем, как делать его себе. Конечно, вы его полностью себе не сделаете, но частями элементы вы себе сделаете обязательно. Там, где доставить. Да. Поэтому это мы все там рассказываем. А вот это вот то, что касается тайского массажа. Я приведу еще примеры учеников. Была у нас девушка на знаете вот, вот то что страх да вот про страх мы говорим когда вот я до нее дотрагивалась у нее сердечко вот так стучало как будто вот как у маленькой птички понимаете вот так вот состояние у нее было вот. и она когда делала массаж она просто из нее выходила она вот прям она обливалась потом понимаете и тело было такое рыхлое то есть ну, вот какое-то вот оно непонятно да вот какое вот, просто вот какой-то вот как вот бывает белый хлеб, да, такой рыхлый, вот такой вот. И, конечно, это женщина молодая, хочется хорошо выглядеть, и, конечно, она пришла с той целью, чтобы хорошо научиться и еще на этом зарабатывать. И вот она получила прекрасные результаты, когда ну, она проходила на живую, и мы... Поработав с нею, уже начали замечать то, что она потихонечку сердце успокоилась. У нее она уже пришла в такой хороший тонус. А через месяц, когда она пришла на экзамен, у нас экзамен через месяц, она уже, значит, я заметила, что она практически, у нее вот такой вот уже такого огромного потоотделения нету. То есть кожа подтянулась, тело пришло именно вот, в, тонус. Да, в тонус, как нужно. И она даже помолодела, фигура стала стройнее. И, стал да, и самое главное, у нее появилась уверенность, уверенность, что, что ей все по силам. да, И что она говорит, я еще заметила, ее там отзыв есть. Вы можете посмотреть, то, что она говорит, самое больше ее обрадовалось, то, что она говорит, я еще, говорит, заработала. То есть мы там именно в коучинговой программе про, говорим о том, чтобы как на этом можно заработать. Понимаете, вот столько бонусов, да, именно тайского массажа. И вот она, говорит, а я била деньги за курс, говорит, уже. То есть она уже, то, что вложила, она уже, как говорится, обратно себе вернула да, за месяц. Поэтому вот получила вот такие хорошие результаты. И, конечно, ваши результаты будут зависеть только от вас. Как вы его возьмете? То есть мы, конечно, дадим вам. Но что вы с ним будете делать, это уже, конечно, ваше дело. И будет и вы им просто правильно воспользуетесь, это нас всегда радует. Вот именно вот эти техники, именно тайский массаж дают очень хороший ресурс, когда вы будете его получать. Вот почему вот нам многие говорят, вы вот все время говорит, в интернете, все время где-то носитесь, то у вас терапия, то у вас еще что-то, а как у вас вообще хватает вот энергии на все это? А поэтому и хватает. Понимаете то, что мы любим этот массаж. да, И, конечно, вот это еще дает то, что спокойствие ума, потому что это предполагает, конечно, мы тоже люди, мы тоже можем выходить из равновесия, как и все и так далее. Но именно вот быстро прийти в себя, быстро прийти в этот тонус, в ресурс, это очень хорошо, чтобы ваше тело на вас не обижалось. И тогда, понимаете, вот это поле расширяется. Буквально поле расширяется. И можно сказать так, да, вот даже, ну, это может и шутка, и правда. Когда я Мурату сделала тайский массаж, он мне просто предложил замуж выйти, да. Поэтому вот это тем, а, тем, тем, тем девушкам, женщинам, которые именно хотят построить хорошие, счастливые отношения. Вот, и это вот все тайский массаж, понимаете, благодаря ему, да. А, и, конечно, вот расширяется вот ваша зона, зона вот этого вот именно возможностей ваших, да. А Что-то начинает хорошее происходить вокруг вас, вокруг вашей жизни. А, и это очень интересно, потому что вы начинаете расширять круг своих знакомств, вы начинаете общаться с очень интересными людьми, а, а, вы а, Постоянно кому-то нужны становитесь, понимаете? То есть потому что человек, он, человек общества, да? Он всегда хочет, чтобы он кто-то, кто-то его искал, кто-то ему звонил, кто-то о нем спрашивал, да? Это, ну, это нормальные вещи, да? И тогда человек нужно, чувствует свою нужность, понимаете? И тогда у него жизнь вокруг начинает кипеть, и ему становится интересно. У вас есть сейчас шанс именно пройти... И кто проходит вот этот именно поток, получают запись именно, когда у нас будет в Киеве наживую тайский массаж. Потому что, конечно, там когда наживую мы более основательно проходим. И, конечно, там будут многие вещи приходить, тоже какие-то осознания, какие-то инсайты, которые будут нужны для этой группы, возможно. И вы многие вещи услышите, услышите. Которые, ну, ни в каких учебниках это нету, никто вам это не даст. Действительно, это массаж, который не травмирует массажиста. То есть мы делаем там, на, на, на тайском массаже, мы делаем именно те э, движения, те э, тело движения свои, да, это все, что мы делаем с детства. Понимаете, это то, те движения, которые мы с детства потом забыли, Понимаете? Ну, как же это так? Можно ходить на коленях вокруг клиента. Как же можно там тянуться, да наклоняться? Нет, я же привык, стоя вот так, как палка. Понимаете? И потом человек как палка, вот так и застывает, понимаете? Mm -hmm. А там эти все прорабатываются. Почему я говорю, что в тайском массаже прорабатывается и сам массажист. Это единственный массаж, который прорабатывается сам массажист. Все остальные массажи массажисты калечат. Понимаете? Да. Yeah работая за станком, десятки людей проходят перед тобой, неестественной для человека позе, никуда не спрячет, mm -hmm. Рано или поздно выявляется. Yeah. Поэтому я могу сказать, что Мурат тоже мой ученик. Да, я ее ученик. Я ее ученик. Тайского массажа. Но благодаря тому, что Сауля моя ученица, она стала применять те знания, которые получил меня на тренинге, она начала применять в тайском массаже. Почему да. и наш тайский массаж отличается от традиционного тайского массажа? Здесь угу. мы, почему мы говорим, что мы применили телесной терапии? Да. результат должен быть быстрый и шустрый.